Попрыгай след за мной, выходи во двор и получим мега! Капли на лице, это просто дождь а может, плачу это я, дождь очистил всю, и душа сохлюбов, вдруг размокла у меня, потекла ручьем, прочь из домок солнечный, Не кошенным лугам, превратившись в пар, с ветром полетела. Поведанным миром. И представил я, Город наводнился вдруг Веселыми людьми. Вышли все под дождь, Хором что-то пели, и плясали, черт возьми, позабыв про стыд, И опасность после с осложнением заболеть Люди под дождем, как салют, встречали гром Весенний первый гром